И опять окошком Кружит листва осенним днем Полюбоваться хоть немножко На листопад, что за окном Любоваться хоть немножко на листопад, что за окном, осенний правду вся красиво, красивые листопад. Она, хотя и молчалива, Но у нее красивый взгляд. Она, хотя и молчалива, Но у нее красивый взгляд. Светаю ли я здесь оклен они красиво, так летят. Красный, желтый цвет а Свет полудрона, озеро это леса, озеро водное, я горя вена, Возьмите в Такая красота и причина Возьмите в А за моим Опять окошком Кружит листва Осенним днем Полюбоваться Хоть немножко На листопад Что за окном Полюбоваться Хоть немножко На листопад, что за окном